Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Акваградус. В этом видео на примере аппарата Акваградус Стандарт мы рассмотрим аксессуары, которые возможно с ним применить. Так как данный аппарат позиционируется у нас как конструктор, рассмотрим как же возможно его модернизировать. Давайте же рассмотрим каждый аксессуар по отдельности. Первый аксессуар в нашем отборе это джин-корзина. В линейке компании Акваградус существует две джин-корзины. Одна нижняя джин-корзина, которая устанавливается непосредственно между кубом и аппаратом. И вторая джин-корзина, так называемая верхняя или аромацарга, которая может устанавливаться в верхней части колонны, например, после дефлегматора. И будет ароматизировать именно ту составляющую, которая проходит уже после дефлегматора. Следующий аксессуар – это отвод под вытяжку. Позволяет вам увести в сторону аппарат в случае, если вытяжка мешает его нормальной установке. Аксессуар э, – диоптеры. Диоптер, диоптер – замечательная вещь для начинающих винокуров. Он позволяет вам контролировать процесс, происходящий в колонии. При э, первой перегонке, когда вы брагу перегоняете с перцерец, э, полезно его поставить на бак, а дальше установить ваш аппарат. И таким образом вы будете наблюдать, чтобы брага, не вспенивалась и когда, если у вас так получится, что пена ну, вспенивается, то вы можете убавить нагрев, таким образом предотвратить брызгалонос нос ваш продукт. При второй или дробной перегонке диоптер устанавливается между царгой и дефлегматором. Через него мы контролируем процесс работы колонны. Следующий аксессуар это узел отбора. Узел отбора, благодаря этому аксессуару вы можете превратить ваш аппарат Акваграду Стандарт в ректификационную колонну или отбирать продукт не по пару с помощью дефлегматора, а по жидкости с помощью узла отбора. Узел отбора комплектуется непосредственно самим узлом отбора, дохладитель для охлаждения жидкости и игольчатый краник для регулировки скорости отбора жидкости. Следующие аксессуары это поворот на 180 градусов с изменяемым углом наклона. Выполнен на фланцевых соединениях и с отводом посередине на кламповом соединении. С помощью данного отвода вы можете менять угол наклона холодильника, таким образом организовывать режим подстил. Аппарат стандарт можно укомплектовать дополнительной царгой. Очень удобно иметь одну дополнительную царгу, может быть две, для того, чтобы каждая царга была со своей отдельной осадкой. Насадки мы сейчас рассмотрим. Царга 50 см стандартная. И царга существует у нас 70 см с отводом под термометр для контроля работы колонны. А также к дополнительным царгам вы можете приобрести дополнительную осадку. Насадка Панченкова, которая идет в комплекте к аппарату, но к дополнительной царге она может понадобиться. Также существует в аксессуарах. Спирально-призматическая насадка, нержавейка и э, медные кольца рашинга. Медные кольца рашинга предназначены для очистки паров от сернистых соединений. В браге набражается определенное количество серы. И для того, чтобы избавиться от запаха сероводорода, применяется медная насадка. Особенно актуальна при перегоне фруктовых и зерновых брах. Спирально-призматическая насадка. Это э, специальные пружинки, сделанные э, в виде спирали и призмы имеют размер 4 на 4 миллиметра 1 килограмм как раз для царги 50 сантиметров. Благодаря этой насадке происходит максимальное укрепление очищения продукта. Эту насадку я рекомендую применять для крепких дистилляторов. Насадка Панченкова, которая применяется в стандартной комплектации к аппарату вы также можете ее приобрести дополнительно на нашем сайте в разделе аксессуары. Следующий аксессуар это регулятор мощности и Тен 3-киловаттный, выполнен из нержавеющей стали и имеет защитный колпачок. И регулятор мощности от компании Акваградус с нашим фирменным логотипом. Аксессуар, переходник, Flanis Clamp. Благодаря этому аксессуару вы можете комбинировать любые э, позиции между аппаратами Акваградус Стандарт и Акваградус Deluxe. Аксессуар фланец 165 градусов с выходом под 2-дюймовый Предназначен для установки 2-дюймовый колонн на стандартные баки Акваградус. Маленький, но очень нужный аксессуар – гидрозатвор. Благодаря резиновой пробочке диаметром 54 мм, вы его можете ставить на любую подходящую бродильную емкость, а также использовать наши стандартные баки, он прекрасно туда устанавливается. Аксессуар – устройство непрерывного контроля крепости. Его еще называют «попугай». Предназначено для контроля в режиме реального времени крепости вашего продукта. Аксессуар – угольная колонна. Благодаря этому аксессуару вы можете в процессе перегонки очищать ваш продукт с помощью угля. Он легко устанавливается на горлышко 3-литровой баночки, ну или 10-литровой. Сюда мы подаем продукт, и продукт проходит через уголь, очищается. Также в разделе «Аксессуары» существует у нас набор лабораторных спиртометров и колба под них. Каждый спиртометр отвечает за свою градацию. Первый меряет от 0 до 40, второй от 40 до 70, третий от 70 до 100. Предназначенный для максимально точного измерения спиртосодержащей жидкости. Следующий аксессуар – это комплект охлаждения «Делюкс». Состоит из двух игольчатых кранов двух тройничков, четыре быстросъемных штуцера для установки в дефлегматор-холодильник, штуцер быстросъемный с резьбой полдюйма для подключения к системе водоснабжения и по 5 метров шланга для холодной и горячей воды. Вот так, друзья, система охлаждения Deluxe выглядит собранной на аппарате Акваграду Стандарт. Все аккуратно, симпатично. И достаточно легко. Благодаря быстросъемным соединениям системы охлаждения Deluxe вы можете максимально быстро разобрать и собрать э, систему охлаждения. Также игольчатые экраны очень удобны применение. Можно максимально точно отрегулировать подачу воды как на холодильник так и на дефлегматор. Итак друзья начнем более подробное рассмотрение э, стена и регуляторы мощности как он устанавливается и как его собирать. По желанию заказчика, как опция, мы можем оборудовать наши емкости муфтой под электротен. Размер этой муфты дюйм с четвертью резьбы. Электротен 3 кВт, устанавливается через фум-ленту, непосредственно в резьбу вкручивается, подключается к специальным кабелем, который идет в комплекте к регулятору мощности, с помощью разъемов таким образом и одевается защитный колпачок. Подключение к регулятору мощности происходит следующим образом. На регуляторе мощности имеется защитная крышечка, мы ее снимаем, с помощью отверточки подсоединяем в данные места и устанавливаем крышечку обратно. Вот так это будет выглядеть у вас в собранном виде. Регулятор мощности Акваградус выполнен в нержавеющем корпусе с нашим логотипом, имеет кнопку включения-выключения индикатор напряжения и регулятор мощности. Джин-корзинка нижняя устанавливается непосредственно в емкость на прокладочку. В джин корзины вы можете насыпать ароматизированной составляющей и насыщать ваш самогон непосредственно этими ароматами. После установки джин-корзины еще одна устанавливается прокладочка. Ставим фланец притягиваются барашками, которые идут в комплекте. Все, друзья, джин-корзина установлена. Можете ставить аппарат и производить ваши ароматные джины. Рассмотрим, как на стандартные баке акваградус с соединением установить двухдюймовую колонну. Устанавливается фланец 165 мм с выходом под кламповое соединение. Далее устанавливается колонна на кламповое соединение. Я это покажу на примере диоптра, выполненных на кламповых соединениях. Аксессуар, отвод под вытяжку, давайте его установим. Также ставится фланец, 165 мм под фланцевое соединение. Все, мы установили отвод таким образом, и сверху устанавливается сама колонна. Вы можете развернуть в любое удобное для вас положение. Ну, для наглядности я вот так вот ее поставлю. Благодаря такой конструкции вы можете обойти вашу вытяжку. Давайте посмотрим, как с помощью отвода на 180 градусов с изменяемым углом можно организовать режим подстил, всеми любимый. Устанавливается отвод, примерно так. И устанавливаем холодильник. И вот благодаря такой конструкции мы можем выставлять любой удобный для нас угол. И благодаря аксессуару «Гидрозатвор» Вы можете сбраживать ваши браги непосредственно в нашем кубе. Вот так вот. Все абсолютно герметично. Итак, друзья, в данном видео мы рассмотрели аксессуары, которые возможно применить с аппаратом Акваградус Standard. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки и следите за нашими новыми обзорами. До новых встреч! Всем пока! С вами был Андрей.